Для тебя в моем ламбок нету места После ночи, нам вдвоем стало тесно Я тебя уже забыл, если честно И прости, я так устал быть известным